Привет! В этом видео будем делать дополнительные габаритные огни на задние фонари. В данном случае я делаю на свою, у вас 21.15. Спереди у меня стоят светодиодные ленты ДХО дневных ходовых огней. Как я их делал, я показывал уже в одном из своих видео. Ссылку оставлю в описании под видео. Они, кстати, у меня включаются с задержкой на включение. Посмотрите видео и там будет все ясно. Дневные ходовые огни это хорошо, но когда опускаются сумерки, еще вроде светло. В принципе, свет не нужен, хватает и дневных ходовых огней, но видимость на расстоянии становится уже не такой хорошей. Особенно для людей, которые плохо видят в сумерках. По-моему, куриная слепота это называется. И если твою машину хорошо видно спереди по дневным ходовым огням, то сзади у меня еще пятнашка черная, сзади никаких габаритных огней не светится. Потому что габаритные огни и ближний свет фар. В это время выключены. Работают одни ДХО. И я решил продублировать дневные ходовые огни на задние фонари. И будем это, конечно, делать при помощи 3D-печати. Корпус или кожух для светодиодных лент я смоделировал и распечатал на 3D-принтере. Светодиодные ленты такого ионного свечения красного цвета я заказал на AliExpress. Ссылку оставлю в описании под видео. Давайте продемонстрирую, как они светят. Подключаем к блоку питания 12-вольтовому. Вот, я надеюсь, на камеру видно, то, что от них идет такой ионовый красный свет. Очень красиво смотрится. И лента у меня будет установлена в кожух или корпус, который выполнен по очертанию заднего фонаря. Сам же кожух будет приклеен поверх заднего фонаря. На специальный крепкий автомобильный скотч, чтобы сами по себе они не отвалились и, например, когда моешь машину, не оторвать их керхером. Но тут тоже, конечно, надо быть аккуратней, потому что если керхером бить в упор, то, естественно, он запросто может их оторвать. Но вообще автомобильный скотч намного-намного крепче, чем обычный. Ссылку на такой скотч, конечно, оставлю в описании под видео. Так, теперь давайте вернемся немножко в начало, и я скажу, как я вообще разрабатывал эти самые кожухи. Для начала я взял обычный лист бумаги А4 и, прикладывая его, вывел очертание заднего фонаря. Уже на основании него отсканировал на обычном принтере и на основании этого рисунка смоделировал данные корпуса для светодиодных лент. На всю ширину Шаблона из бумаги я не стал моделировать корпус, а сделал его на ширину именно автомобильного скотча. Далее в программе Autodesk Inverter я смоделировал данный кожух на основе вот этого скана силуэта. Внутри кожуха сделал нишу. С обратной стороны она заглушена для герметичности. И в эту нишу будет монтироваться светодиодная лента. Давайте сейчас... Установим в эти корпуса светодиодной ленты и посмотрим, как они будут светить. Да, еще я пропустил промежуточный момент. Сначала, перед тем, как печатать уже чистовой вариант, я распечатал вот такой шаблон. Это вот этот корпус только с половинным сечением, чтобы было видно саму канавку. По ней я отмерил, во-первых, светодиодную ленту, сколько нужно. И, во-вторых, я проверил, насколько хорошо данный шаблон повторяет контур заднего фонаря. Когда убедился, что все подогнано идеально, то отправил на печать чистовой вариант. Так, теперь проверяем, как светят у нас данные ленты в своих корпусах, которые будут смонтированы на задние фонари. Итак, светодиодные ленты подключили, включаем блок питания. Красотище! Я не знаю, как передает камера, но в реальности выглядит просто отпадно. Вот, знаете, вот видели, может, красивые ионные фонари? Вот то же самое. И корпуса распечатаны из прозрачного PG-пластика, который хорошо рассеивает свет. Свечение мы видим как с наружной стороны, так и с внутренней. Можно сказать, со спины светодиодной ленты. Отлично. Прям просто супер. И свечение они выдают не такое яркое, которое будет слепить, а именно вот ионный свет, на который приятно смотреть. Это еще один пример, как можно с пользой использовать 3D-печать. Я именно 3D-принтер использую только для того, чтобы он был помощником в разных делах. Я не печатаю всякие фигурки и статуэтки. Только полезные вещи, которые так или иначе облегчают нам жизнь. И, кстати, потребляют эти две светодиодные ленты всего лишь 30 мА при напряжении 12,7 Вольта. Напряжение 12,7 вольта выставил специально, потому что мы знаем то, что в авто, по крайней мере в наших российских, при работающем двигателе в бортовой сети авто больше 12 вольт. Сделано это для зарядки аккумулятора. Так, ну а теперь я пойду смонтирую данные дополнительные задние габаритные огни на свою пятнашку. И подключу их параллельно к огням ДХО. Огни ДХО, напомню, они у меня... Работают так. Включаешь зажигание и через несколько секунд огни и дыхло включаются автоматически. Так, ну, поехали монтировать. Также заботимся о герметизации. Я залил вход в корпус клеевым пистолетом и дополнительно перед этим закрыл соединение и часть самого провода подключения термоусадкой. Для начала обезжириваем спиртом корпус заднего фонаря и наклеиваем двухсторонний автомобильный скотч. Далее также обезжириваем уже подготовленный корпус со светодиодной лентой и приклеиваем его поверх двухстороннего автомобильного скотча. Далее примерно намечаем и просверливаем отверстие в корпусе заднего фонаря для введения провода подключения с внутренней стороны фонаря, где вставляется плата с лампочками заднего фонаря. После того, как вывели проводку, для герметизации заливаю все клеевым пистолетом. И чтобы колхоз сильно не бросался в глаза, закрашиваю черной автомобильной краской. И вот так выглядит конечный вариант. Теперь давайте подведем итог. Ну, во-первых, такие габаритные огни это красиво. Во-вторых, это дополнение к безопасности. То, что водитель транспортного средства, идущий сзади, видит наши габариты. Третье, это эксперимент как поведет и сколько продержится pg пластик Потому что он будет находиться в уличных суровых условиях. Жара, холод, грязь, реагенты и так далее. Ну вы сами знаете, какой климат у нас в России. Вот так машина выглядела без дополнительных габаритных огней. А вот так машина выглядит с дополнительными габаритными огнями. В солнечный день их не сильно видно, но с наступлением сумерек...